Dragon Host – это игровой хостинг с уникальной функцией автонастройки мода, созданием лаунчеров и сайта из панели управления сервером. Вводи промокод, который ты видишь на экране, и получай скидку при первом заказе. Открывай глаза, посмотри на небо над землей А по щекам слеза, это я скучаю за тобой И ты скоро вернешься домой Прикоснешься трепетно ко мне Скажешь тихо, не плачь, я с тобой Только ты приходишь лишь во сне эти слова, быть может кто-то не поймет Сердце солдата не умрет, пока она так ждет И он не просит наград, здесь за свою страну Мы не дадим разделить державу никому Братишки моему, привет трак ему посвящаю И всем парням на востоке, что каждый день по краю Что там не сладко, знаю, знаю, что не до сна Но помни братка, дома дети и жена И мать одна, у окна молится Богу С этими новостями, сходишь с ума понемногу Каждый день новые жертвы, новые Раны. В списках усопших сыновей находят мамы Слова Обамы, санкции, поддержка стран Граница на замке, это самообман БТР, танки, установки град А после града даже ангелы Не молчат глаза, на них Серега понемногу, как-то привык Полгода здесь по Донецком, как один миг Старик не все то правда, чем кормят в новостях Но каждый точно стал ценить свой гимнный флаг Дух независимой державы, дух Украины Все чаще наши флаги, на зеркале машины Две половины скоро станут одной страной Здесь каждый верит в тебя, не подведи родной И за моей спиной тысячи бездонных глаз Что ради мира выполнят любой приказ Не разбросаясь под пули, спасая своих друзей Здесь свою жизнь отдали сотни молодых парней, Герои наших дней, отрядовых генералам Вечная память погибшим, свечи под пьедесталом И тех, кого не стало, укроет наша земля Третью сутку льет дождь, будто облагивая Не глаза, посмотри на небо над землей А щекам слеза, это я скучаю за тобой И ты скоро Метеор, Метеор, будет 32 на 3. Не надо ничего, помощь на дайте, помощь, вывезти 300 и 200, и нам выехать отсюда. в Молоді хлопці, кров горяча взяли в руки автоматы, на пороси свіла мати. Колы за окном и чула залпы И вот он первый бой этой братской войны Разве за это боролись наши деды? А ведь на одних мультфильмах мы подрастали В автоматы ситро, копейки вместе бросали Запугани деды, все слезам мы в очах Шукают втихый у батьки на руках А война пришла по ненавистному кругу